Привет, ребят! Вам, наверное, необычно меня видеть в таком формате видео, потому что я, скорее всего, буду уже частенько так снимать видео про мою жизнь, про то, что в ней происходило и моя информация. Видео это выпускается сразу после этого видео. Вот. Там что штогов заимка. Кстати, пишите, кому нужна взаимка. Короче, с чего начинался мой канал, мои древние подписчики, древние, ну давно которые на меня уже подписались, это когда они еще были, когда у меня еще было до 10 подписчиков, это было давно, давненько уже конечно, ну они помнят, что на моем канале вышел дис на Тим Джавет, это такой канал, который выпустил на меня дис. и ну, я недоволен, меня, короче, сначала не бомбило, не бомбило, не бомбило, а потом я пересмотрел еще раз, когда второй раз уже пересматривал видос. У меня пригорело так вообще, ребят. Ну, как-то, короче, так. Потом я выпустил на него диск и увидели мои, мои родные его. Сказали удалить все видео, но там можно было удалить э, все видео или только одно. Я удалил все видео полностью и вот так вот начался тот канал, который вы сейчас помните. Видео сказал уже, наверное, или не сказал, ну, вроде сказал, э -э будут выходить частенько с лицом. Э -э у вас, наверное, есть такой вопрос, я учу текст перед видео или нет? Ребят, я вообще не учу текст пер виде перед видео. Никогда вообще, но ну, был один комментарий, то что говорили, что типа, ну, можешь учить, коммен... ну, делать сценарий перед э, видео. Я, конечно, в дальнейшем буду делать, буду делать сценарий, но я подумаю Потому Просто сценарий это такая штука, вообще надо на ней не задумываться. Просто снимать чисто от души. Я снимаю всегда от души, но раз, если вы так просите, я буду снимать от... Э, Ну, со сценарием, если вы так хотите. Э -э Хотел еще задать вопрос. М Точнее, мне в ВК писали. Э -э Скажи, пожалуйста, свое имя и фамилию и отчество. Я, к сожалению, скажу вам только имя, потому что инф эту информацию фамилию я не буду вам распространять. Но, в принципе, ее скоро можно будет увидеть меня на канале. Давайте наберется. берется... 80 когда подписчиков сразу выпущу свое имя, фамилию, полностью информацию о моем рождении, когда я родился. День рождения у меня... Запомните, 11 июня. Июня. Не июля никогда, не, не августа. Июля. Ой, июня, что я путаю. 11. У моей сестры 10. Поэтому, ребятка, если хотите меня поздравлять, поздравляйте меня 11 июня. Ну что ж, это был видео про мои личные данные. Всем пока-пока. А, кстати, ссылочка над ним живет в описании и пишите в комментариях, кому нужны взаимки. Всем бай-бай.